меня моя Куликова. Я на сейчас психолог, психотерапевт, коуч, ведущий трансформационных игр. Я имею три образования: первое мое педагогическое, второе психологическое, третье психотерапевтическое. Это было про коучинг и еще интегральную школу. профессии, закончила очень долго, уже 15 лет. Сначала это было мое хобби, потому что основной деятельностью была другая сфера, я была чаем, руководителем, все это связано с людьми, а психология была хобби. И вот с некоторых пор уже пять лет это основная деятельность, которой я занимаюсь. Специализируюсь я на следующих вопросах: на личностных отношениях, на кризисах и травмах, семейных отношений приходят, приходят люди с отношениями с ростом ко мне приходят запросами про приходит запросами про научи как научи как быть женщиной, научи как чувствовать как быть счастливой как сделать выбор как понять чего тебе нужно часто приходят с предназначением и я Условно учу, рощу, и тогда люди э, имеют возможность сделать выбор. Когда они подросли, они понимают, что им необходимо для развития. Приходят в трудные моменты, когда есть какие-то травмы, когда э, у человека воля, когда э, он в э, периоде развода, он не знает, что с этим делать, когда он хочет восстановить отношения либо а, забыть про этого человека, с которым он был. ну вот все, что связано с э, личностным развитием, с поддержкой. Да, очень много клиентов приходит ко мне за поддержкой. за поддержкой я этому умею и отдаю это. делаю самое а, и я люблю развиваться, учиться, и у меня а, большой интерес к людям. Мне все, что происходит, интересно. Вот это мой основной мотив профессии, потому что я, когда работаю, у меня как будто бы что-то внутри, в общем, я, я как психолог, а, как а, коуч, как психотерапевт, а, предлагаю следующие виды деятельности, то, чем я занимаюсь, я, а, личную консультацию э, как психолог, психотерапевт. Могу давать супервизию тем клиентам, которые учатся у нас в программе э, в Иштаб институте. И не только в Иштаб институте могу супервизировать. Э, я даю личный, э, личные встречи как э, по коучингу. То есть это и в бизнес-направлении, и в лайф-коучинге. Я веду группы терапевтические, супервизорские, как ведущая и соведущая. В коучинге у меня есть проекты животные, которые называется коучинг-интев, который мы совместно с для ущей э, трансформационных игр ну, сейчас э, я веду игру границы это э, трансформационная психологическая игра которая расширяет ваши внутренние границы э, показывает то как вы взаимодействуете со внешним миром дает э, возможность э, получить ресурс на игре и понять куда идти зачем и с чем и э, есть такая игра, которая называется ⁇ Королевство ⁇ Очень крутая, продвинутая игра, э, которая показывает, э, какую роль мы занимаем в жизни, как мы это транслируем, как нас воспринимают люди, что э, происходит с нами, что мы делаем для того, чтобы достичь своей цели. Я приглашаю вас. Приходите за тем, что вам необходимо, в чем у вас есть потребность, то ли в личной консультации, то ли в групповой деятельности, то ли в трансформации, которую можно получить на этой. Приходите, будем рады.